Приветствую вас, друзья! Вы на этом канале «Всё для Клёва». Сегодня мы в городе Шверин, город э, находится в Германии, в север Германии, да? Да, в городе да. да. значит, знакомьтесь, это Юрий, подписчик канала Все для с Здравствуйте. Вот. Всем. И мы сегодня на необычной рыбалке. Прямо в центре города. Здесь у нас рядышком музей, э, да. оперный, или не оперный, театр. Театр. Театр, да. замки, ну и, конечно, озеро. Друзья, город Шверин находится на семи озерах, чтобы вы понимали. Так что здесь получается рыбацкий рай по большому счету. Рыба ловится вся какая, да. только не есть. И щуки, и хищная рыба, и мирная рыба. Вот. 30 километров отсюда Балтийское море. То есть место для рыбалки, ну просто шикарное. Да? Шикарно. Я Юрий привез да, в подарок в такое удилище Вейда Импульс 3,3 метра. А, катушка аж уж 40 -я. В общем, те снасти, которые сам ловлю. Поэтому, Юрий, это тебе. Спасибо тебе большое Спасибо, за сам. нашу встречу. Опять, вот, да, покажу, да. Сейчас мы быстренько приготовим снасть, забросим и Сейчас попробуем бежит, бежит. Пос да, посмотрим, что здесь можно поймать. В этом, Время еще в этом 16 подъезде. часов, в общем-то, разгар дня. Не... 16, 16, 16, 17 уже. 17. Да. 17. Да. Уже через час уже будет темнее, друзья, поэтому мы будем ускоряться. Значит, сегодня у нас снасть необычная. фидерный макушатник. Казалось бы, Макушатники вы все знаете, ловим на Днестре на макушатник, на фидер тоже ловим, а вот как сделать фидерный макушатник. Вот такая вот кормушка интересная, она есть на сайте клево.ком.ua. У нее большое внутреннее пространство. Такое, что позволяет, в принципе, опцинуть сюда кусок макушки. А по большому счету все остальное, это вот чувствительная снасть. Я вам покажу ближе эту снасть, как я ее связал и поводок примерно 40-50 сантиметров. Насаживаем сейчас горошину и попытаемся что-нибудь понимать. Друзья, приехала сюда не просто так. Получается, что я продал свой Volkswagen Caddy. В принципе, хочу сказать, что очень хорошая машина. В плане того, что экономичная, просторная. Но с точки зрения того, что как только дождь, нужно бегом убегать с рыбалки. Потому как потом выехать будет невозможно. Поэтому Юрий мне помог с привлечением автомобиля в Германии. Да. За что ему огромнейшее спасибо. Вот. И если вас интересует, как я это делал, какие тонкости и нюансы, связанные с покупкой автомобиля в Германии, напишите в комментариях если будет примерно там ну, хотя бы человек 100, который попросит меня рассказать о, о, о покупке, нюансах по, покупки машины в Германии я сделаю отдельным видео вот да, и поделимся с Юрой с вами информацией а так как канал в принципе про рыбалку поэтому я не хотел бы засорять о, наши видео о рыбалке какой-либо другой информации потому как в принципе, по большому счету, есть очень много людей, которые рассказывают о том, как купить автомобиль в Германии, где покупать, какие там тонкие нюансы, связанные с прохождением таможни. Я, в принципе, в первый раз покупаю так машину за границей, поэтому даже сам не знаю по поводу, как она еще пройдет у меня в таможне. То есть я завтра только выезжаю обратно в Украину. Но все будет хорошо. Все будет нормально. Куда мы, там? Куда мы денемся? У нас все будет хорошо. Итак, оснастка такая, значит, кормушка с макухой, кукуруза лен, вот такой пластиковый отвод, бусина, которая продета три раза леска, и она зафиксирована, получается такой небольшой отводик с петелькой, и петля в петлю одета поводок, примерно где-то 50 сантиметров. Все, такая, в принципе, чувствительная, простая оснастка, и мы ее еще попробуем завернуть. Или ее ты будешь забрасывать? Нет, делай ты. Так, тут вышло солнышко как раз, очень хорошо. Вот. Мы даже не проверяли какое то дно, потому как времени у нас очень мало, и солнце уже садится. Поэтому э, ничего проверять не будем, просто на свой страх и риск, на нашу удачу. Забросили удилище, и посмотрим, что из этого выйдет, друзья. Посмотрите, какой красивый замок. В лучах солнца. Да, музей красивый. Вот это вот театр. театр да. Это Министерство... Министерство... Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел Земли, да? да а да, что за да. земля? Миклибург Форпоман. Миклибург Форпоман. Форпомен. Микленбург... Форпомен. Форпомен. Угу. Вот такая красота. Друзья, вот такой небольшой спомп я привез тоже Юрий в подарок, вот, чтобы он им пользовался. Мы его сейчас прикрепим к удилищу и наполним горохом и забросим, прикормим место лова. Посмотрим, что у нас получится с этим горохом. Ну, надеюсь, что у нас все, все выйдет. Потому что удача должна быть на нашей стране по-любому. Одну. По крайней мере, если не поймаем хотя бы покроем рыбу, правильно? Если. Ну... Я надеюсь, что это разрешается? Не, да, без проблем. Без проблем? Да, тем более, горох украинский. Желательно прикармливать, друзья, в одной точке чтобы рыба сходилась в одну точку у нас сейчас заброшено удилище немножко не в то место но мы перевозим сейчас наш оснаст именно в то место, где прикармливают друзья второе удилище мы сродили с небольшой кормушкой Потап 40, 20 граммовая даже 20 граммовая кормушка вот, с горошком небольшой тводик и поводочек. На крючке тоже горох. Друзья, и третье удилище мы оснастим макушатником. Это у нас макуха, грузила ласточка и короткие 5-сантиметровый поводок. Посмотрим, что с этого выйдет. И так как мы оснащаем макушатник? Леска продевается сквозь грузила ласточку, потом через макуху. И чтобы было быстрее, мы прямо привяжем сюда нашу клипсу на кушатника. есть и сюда надо сделать маленький поводочек сделаем его снурочка шнурочку привязываем крючок Что там, не клюет пока лишнее отрезаем это вот поводочек небольшой буквально до 5 сантиметров здесь делаем восьмерочку вот так наш поводок готов и мы продеваем в клипсу вот методом петля в петлю и в качестве насадки будем использовать вот такое пенотесто фирма Пиларус кукурузная это протеиновое тесто такое, поэтому надеюсь понравится местным обитателям вот так вот одеваем пробуем забрасывать где-то тоже примерно в том районе вот друзья получается у нас макушатник и два удилища один получается на фидерную оснастку Потап как с кормушкой Потап и второй на э, фидерный макушатник посмотрим что клюнет и клюнет ли вообще а тем не менее у нас уже солнышко садится может еще полчасика где-то да Юр Температура воздуха градусов. Сегодня 11 марта, кстати говоря, друзья. С утра был снег. Я вообще думал, что мы не поедем на рыбалку, но солнышко немножко вышло в конце дня, и мы приехали. Хотя, по большому счету, нужно сейчас собираться в дорогу, но не порыбачить я просто не мог. Охота пуще неволи. Охота пуще неволи. Это точно. ну расскажи, пожалуйста, давно ли ты живешь в Шверине? Давно ли увлекаешься рыбалкой? Что ты тут ловишь? Просто так, так интересно узнать. Да, да, давно. Ну, в общем-то, нас лет живу в Германии, так. рыбалка с Украины еще, конечно же, и там еще с ловил. Потом здесь уже. Здесь необходимо получить, конечно, паспорт рыбака, покупать лицензии обязательно каждый год. В разных землях Германии разные законы, но, ну, в общем-то, один закон паспорт и лицензия, это основное здесь много озер, много сорной рыбы так называемой, то есть это лещ, это плотва, ее ловить можно без ограничений в любое время дня и ночи и года, любое время абсолютно. По судаку щуки, допустим, сейчас запрет с 1 марта до 1 мая по окуня нет запрета, можно ловить до 17, от 17 сантиметров и более в любое время дня, года, как говорится но в основном, конечно рыбалка такая по этим озерам много плотвы, причем породные плотно, плоты тарань по-нашему, да, 25-30 сантиметров, Зепляр попадается попадается 400 грамм, лещ тоже хозяйский, полтора-два килограмма. Ого. Судак очень редко попадается, Ну, очень серьезная рыба. Также есть озера, которые в основном рассчитаны на где много карпа. Но это ночная рыбалка, есть увлекающиеся люди этим занимается серьезно, и только карп, больше ничего интересует. Знаю людей, которые мой товарищ только ловит окуня. Другая рыба его вообще не интересует, окунь и щука. Много интересуются людей, увлеченных рыбалкой. В основном люди, которых я знаю, русские, да, все имеют паспорта рыбака, если выезжать. Также есть морская рыбалка. Недалеко от нас находится Балтийское море, 30 километров. И сезонная рыба, треска, скажем, ловится круглый год, но в нет ограничений, не более 7 штук руки. А сезон это скумбрия, ловится селедка, когда она идет нереститься. А также есть такая рыба хорнхех, я не знаю, как у вас называется, такая морская щука с длинным-длинным носом, древняя рыба, похожая на змею. А этот сезон начинается примерно в марте, в конце марта-апреля на мелководье, она клюет на все подряд, как говорится, ага. на кусок мяса, на бекон. Это то, что интересует морская рыбалка. Морская рыбалка тоже нужна лицензия, но она недорогая, стоит год 30 евро, и можно выезжать на резиновых лодках, как угодно, хоть, хоть в воде, стоят, как говорится. Да. Ну, таким образом, это наш досуг, кроме работы, это интересно, это... Ну, это Увлекательно. Да, да, это нужно заниматься хотя бы рыбалка дополнительной степень степени свободы для мужчины, чтобы отвлечься от проблем каких-то выехать с друзьями, порыбачить, пообщаться. Потом, да. Супер. Так. И получается, что на этой почве ты посмотрел канал YouTube, YouTube канал ну, Сюля Плево да, нашел. Да, да, интересные были, особенно по карпу снасти, которые на самом деле работают. И мой приятель использовал также. Он даже не ожидал такого эффекта. До этого по старинке ловил там макуху, набивал какие-то коробки непонятные. Да. А это именно работает и опробовано здесь. Как Интересно было бы у увидеть рыбалку на хищную рыбу больше обзора, такое, скажем, блеснения, на щуку. Здесь тоже много у нас этой возможности. Щука очень хорошая бывает. Но ну, опять же, по сезону, когда она голодная, после нереста сразу надо ловить, потому что после запрета она хорошо клюет, как говорится. Да. Ну вот так вот. И поэтому подписался я на и вам советую подписывайтесь на канал. Много полезного, интересного. Особенно... Спасибо Александру за подарок, который я привез. Конечно, я опробую обязательно сам. Так вот так вот, такие дела, друзья. Так что, друзья, видите как хорошо, что YouTube канал объединяет людей не только в Украине, но и, и, и в ближнем и в дальнем зарубежье. Поэтому подписывайтесь, буду рад к вам приехать, приглашайте в гости, как Юрий. Обязательно поможем. И для гостей существует такое понятие, как гостевая лицензия там, для ага. рыбак. Ее можно взять на неделю, либо же на месяц, и без проблем, без боязни ловить, потому что, в принципе, законы жесткие. Если без лицензии человек ловит, то могут быть проблемы. Даже за маленькую плотвичку штрафы не, не, не, не разные, конечно. Поэтому этим не стоит рисковать. Есть возможность купить лицензию на месяц. Хорошо, допустим. а если, например, ловить и сразу выпускать? Э, нет, все равно, если человек вытащил рыбу и на берег, скажем, да, и это уже нарушение получается по законам не Германии Кроме того рыба которая поймана она должна быть сразу убита по закону да, колотушкой колотушкой да? по голове либо же можно складывать садок который находится в воде это тоже не запрещено ну вот так вот как-то так понятно так что браконьерить не, <свят> не советую друзья ну не клюет и не и не приказываешь как говорится да было у нас времени буквально два часа рыбалки ну не клевало Пока, в принципе, рыба спит. Спит, спит, да. И погода сегодня была ужасная. С утра был снег, дождь, ветер. И сейчас солнце, начинает окапывать. С да. 65 Тем не менее, друзья, если видео было полезным, особенно по поводу фидерного кушатника, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клево. Ну, мы с вами прощаемся. До скорых встреч на рыбалке. Спасибо. сегодня Всего Йо доброго, тебе. всего, всего хорошего. Да. Приезжайте, приезжайте в гости. Всего счастливо. Всего хорошего. как Удачи.